Всем привет, меня зовут Геннадий Корнеев. Я занимаюсь изучением национальной истории, традиций, обычаев и культуры. Сегодня я расскажу вам уже в видеоформате о том, какой же из калмыков самый терпеливый. Мы народ воинов, а воины, как известно, должны иметь мгновенную реакцию на любое внешнее воздействие. В особенности на воздействие негативное, поэтому мы часто бываем вспыльчивыми, жесткими, агрессивными и даже жестокими. Наследственность такая, тут уже ничего не поделаешь. Однако среди большинства суровых воинов-калмыков и все же есть те, кого можно назвать очень терпеливыми. Очень. Именно назвать. Ведь речь не об их характере, а скорее об имени или фамилии от такого имени-производной. Какое же это имя и фамилия? Оказывается, это имя Зодба или Задва, а фамилии Задбинов, Задбинов, Задбаев, Задваев или Задваев. Имя Зодба происходит от тибетского слова и термина и имени собственного Сопа. Самый известный в мире носитель этого имени лама Сопа Ринпаче, который, кстати, скоро приедет в Калмыкию для проведения ретрита. Что же означает это имя? Сопа – это тибетский эквивалент санскритского термина кшанти, имеющего значение терпение, терпимость, толерантность. Калмыцкие гелюнги слово кшанти, наверное, не знали, но очень хорошо знали его тибетский эквивалент сопа, который прочитывали со своеобразным акцентом «зодба». От этого они давали детям имена «зодба», «зодба», чего и произошли все вышеперечисленные фамилии Задбинов, Задьбинов, Задбаев, Задваев или Задваев. Сегодня, насколько я знаю, калмыки имя Задба уже не дают. Известными носителями этого имени среди калмыков были лама калмыцкого народа Задба Рагба Сантанов и последний настоятель Цивнякинского хурула области войска Донского лама Задба Бурульдинов, написавший историю буддизма у донских калмыков и умершей в эмиграции в Соединенных Штатах Америки. Среди множества калмыцких имен есть такое, которое не предполагает болезней. Точнее, не не предполагает, а желает своему носителю не иметь болезней. Что же это за имя, откуда оно взялось? Если, есть ли оно сейчас? Об этом наш сегодняшний рассказ. Имя безболезненный или не имеющий болезней – это имя, заимствованное калмыками из тибетского языка, в котором оно звучит «нет-ме». В нашем языке оно существует в разных вариантах Надмид, Надвид, Надбит Недвид и производных от него фамилиях Надмидов, Надвидов, Надбитов и других. Не только у нас, но и у братских нам бурятов и монголов есть такое имя. У бурятов Надмид, а у монголов Надмид Д выходит, что это имя э, есть не только у нас, но и у других братских нам народов. Однако у тибетцев такого имени не обнаружено, что позволяет сделать предварительное заключение о его монгольском происхождении а конкретно об использовании тибетского сочетания в качестве имени. Однозначно то, что имя это пришло в наш язык вместе с тибетской формой буддизма, и давать его стали для того, чтобы сберечь ребенка от болезней, которые случались в стародавние времена весьма часто. В наше время, к сожалению, я не встречал ни мальчиков, ни парней, носящих это имя. Вероятно, калмыки перестали его давать. Однако, сохраняется это имя в калмыцких отчествах и фамилиях, в ряду известных носителей которых можно назвать э, балетмейстеров Петра Тимофеевича и Владимира Петровича Надбитовых, ученого Николая Надбитовича Угушаева, актрису Ольгу Надвидову и многих-многих других калмыков. Что объединяет Басана Городовикова с Чулпан Хаматовой? А? Имя Басанг или Басан весьма распространено у калмыков как и, собственно, у других монголоязычных народов. Среди известных носителей этого имени можно назвать писателя Басанга Доржиева и генерала Басана Бадминовича Гордовикова, монгольского актера, сыгравшего Чингисхана Баддорджейн Басанджава и многих других. У калмыков имя это известно в двух вариантах – Басан и Басанг. Разница этих имен заключается лишь в том, что форма басанг характерна для восточных, северных и центральных районов Калмыкии, а басанг в большей степени для западных. Что же это за имя и какое значение оно имеет? Есть у басанов тезки и как их зовут? Имя басанг было заимствовано нашими предками из тибетского языка, где оно звучит как пасанг. Словом, пасанг в стране снегов называли планету Венера. Санскритский эквивалент Венеры – шукра а монгольский Цолмон или Цолвон. Нужно заметить, что монгольские народы использовали абсолютно все названия Венеры. И э, тибетское слово Басанг в виде Басанг или Басанг, санскритское слово Шукра, которое превратилось у монголов в Сугар, и свое собственное Цолмон или Цолвон. Кстати, слово Цолмон или Цолвон относится не к монгольской, а к тюрко-монгольской лексике. В тюркских языках Венеру называют Чулпан или Шолбан, что полностью соответствует монгольскому варианту Солмон или Солвон. Таким образом, люди, носящие имя Басан или Басанг, являются тезками тем, кто носит имя Сугар, Солмон, а также актрисе Чупан Хаматовой, вурятскому режиссеру Солбону Лыгденову и главе республики Туа Шалбану Караолу. Ну и, разумеется, тем, кто носит европейское имя Венера. Вот такое интересное имя или даже несколько имен, обозначающих Венеру, есть в нашей национальной культуре. То в Калмыкии Майтрея. Майтрея – Будда грядущего. Многие часто опутаются, полагая, что Майтрея – это женщина, а не мужчина. Правда, имя Майтрея больше похоже на русское женское имя вроде «Надежда» или «Мария». Сразу поправлю заблуждающихся, Майтрея – мужчина, согласно всем буддийским пророчествам. Это просто имя такое санскритское не совсем привычное для нас. Хотя это для нас современных оно непривычно, а каких-то сто лет назад оно было очень даже привычно для наших предков. Звучало, правда, имя Майтрея на калмыцком как Медр. на «тудобичик» будет писаться «майдари». Эту санскритскую форму имени калмыки давали преимущественно буддийским монахам. Мирян с таким именем я не припоминаю. но ну, может, хотя кто-то и знает. Нужно заметить, что имя Майтрея производно от санскритского термина Майтри переводящегося на русский язык как «любящая доброта» или «любовь». У наших предков это имя было весьма популярно в другой форме, на тибетском языке, где звучит оно как «джампа» и имеет такое же значение «любящая доброта», «любовь» или «толерантность». Такой тибетский вариант имени больше известен у калмыков. Наши предки произносили это тибетское слово со своеобразным калмыцким акцентом «джамба» или «замба». Но ни в коем случае нельзя путать это имя с именем Замбо, имеющим совсем другую этимологию. Именно от калмыцких имен Джамба или Замба произошли фамилии Джамбинов, Джамбаев и Замбаев. Еще один интересный факт про это имя. Тибетское слово Джампа на калмыцком языке еще со времен Заяпандит и переводится глаголом Асархэ на Тудубичик Асараху или прилагательным Асрынгу. А это значит, что люди, носящие фамилию Асархинов, тоже являются тесками Джамбиновых, Джамбаевых и Замбаевых. Таким образом, теперь мы знаем, какие варианты имени Майтрея существовали и существуют до сегодняшнего дня в Калмыкии, а также то, как переводится имя этого Будды на тибетских и калмыцкие языки. А это значит, что не только в Индии есть Майтреи, но и у нас в Калмыкии. Причем есть на трех языках – санскрите, тибетском, и на нашем родном калмыцком. Что общего между калмыцким историком и учеником Вуты? Давно хотел написать об этом, да время свободное не выдавалось. Думаю, что сейчас самый момент сделать это, дабы не забылось и не стерлось из памяти. А если будет интересно, пишите в комментариях, можно будет продолжить публикации такого рода, благо материала по этому вопросу тоже накопилось за долгие годы немало. Одного из основоположников калмыцкой археологии, этнологии и историографии профессора Уруджура Эрниевича Эрниева знают все, кому интересно прошлое нашего народа. Его книга «Калмыки» выдержала несколько переизданий и до сегодняшнего дня остается одной из самых важных работ для ученых и любителей истории и культуры калмыков. В книге своей Эрниев описывает и буддизм у калмыков, но мало, как того требовала советская эпоха, в которой для религии место не отводилось. А об учениках Будды там вообще не упоминается. Так как же может быть связан Урубджур Ирниев с одним из учеников Будды Шакьямуни? Одним из основных учеников Будды является Су Он главный участник диалога в чрезвычайно популярном у калмыков сутре Дорджи -Джо 2. Су значит благое, а Бути — сложенный или составленный, соединенный. Раз дали ему такое имя, наверняка он был ладно скройный мужчиной, хотя это всего лишь догадки. А на тибетский язык имя Субути было дословно переведено с санскрита как Рабджор с аналогичным переводом на русский. Когда наши предки познакомились с буддизмом, то стали давать тибетские имена своим детям. Считалось, что они являются священными, защищают от злых духов. И имя Рабджор, которое у нас превратилось в а Арабджур, это был племянник Аюки Хана и Урубджур, людей с производной от этого, от этого имени и фамилии очень много. Именно имя объединяет Урубджура Ирдниева с Субути учеником Шакьямуни. Кто знает, может быть, не приди советская власть, Урубджур Ирдниев – мог бы прославить свое имя на духовной ниве, написав фундаментальные работы не только по истории, но и по религии. Но как бы то ни было, для нас он навсегда останется величайшим авторитетом. Многие путешественники прошлого и настоящего отмечали и отмечают нашу особую национальную черту – щедрость и радушие. Калмык готов отдать гостю последнее, восторженно пишут они, и это вызывает гордость за свой народ. Хотя нынче времена такие, что практиковать щедрость становится все сложнее. Помню, как в детстве часто носил одной одинокой старушки борцы, шулюн в баночке, еще что-то съестное. Когда она брала, она всегда говорила «О боже, будьте хозяевами даяния, если переводить на русский». Уникальная фраза, она врезалась мне в память глубже многого, что было в детстве. Помню, как спрашивал у своей бабушки о том, что она значит. Бабушка тогда рассказала мне об этой фразе такое «Эгэлгэ» калмыки называют то, что отдается с самым чистым сердцем и помыслами». Это лучшее, что мы можем дать другим. И если ты отдаешь, а внутри появляется радость, э, то за это где-то там, где живут бурхут, тебе капает буин, особая духовная заслуга. А потому хозяин такого эгольга всегда будет счастливым в жизни. В следующий раз, понеся продуктовый поег этой бабушки, я попросил ее всегда говорить мне такую фразу. А когда она однажды пришла к нам в гости и рассказала моей бабушке об этом, они очень долго смеялись. Но это не о том, что я был щедрым калмыком, а об о старинном имени, которое как раз таки обозначало такого даятеля и предполагало, что человек вырастет щедрым и достойным представителем своего рода. Имя это Джимба или Джимбя. Оно происходит от тибетского слова и имени Джимпа, даяние. Но даяние Джимпа сильно отличается от того, что мы знаем об этом из русского языка. Это даяние которые дают не обижая получателя, не из страха перед получателем, не в ответ на подарок, не в надежде на ответный подарок. Он, тот, кто дает, он дает нуждающимся, и он дает это не ради репутации, а ради украшения ума. Так написано о даянии в старинных буддийских текстах. Что же касается фразы «югульгенезн», то уже будучи взрослым, я узнал, что это дословный перевод с тибетского «джиндак», который восходит к санскритскому «данапати» – «хозяин даяния» или «милостынедатель». Насколько я знаю, имя Джимба или Джимбя в наши дни калмыки не дают, а жаль, было бы напоминанием нам о том, какими были наши предки. В заключение скажу, что от этого имени у калмыков происходят следующие фамилии – Джимбинов, Джимбиев, Джимбеев, Джимбаев. Известными носителями этого имени были – и фамилии были ламами Джимбами Кулинов и писатель Бем Джимбинов, а сейчас такую фамилию прославляет известный калмыцкий поэт Андрей Джимбиев. Владыка камней калмыцкое имя. Калмыцкие личные имена тема весьма малоисследованная. Основными работами, посвященными этой теме, считаются Книга Анатолия Шалхаковича Кичикова Югинтускую Кююгы» и работы Михаила Убашайча Манраева по семантике калмыцких имен, выдержав же несколько изданий в наше время. Не знаю уж насколько эти книги доступны широкому читателю, но кое-что из них будет очень познавательно. Широко распространено у калмыков имя «Дорджи». Оно заимствовано нами из тибетского языка, в котором имеет значение «алмаз» или особый ритуальный скипетр «ваджра». Судя по слову ваджра, понятно, что сами тибетцы взяли его из санскрита и лишь перевели на свой язык. До по-тибетски значит камень, а дже или рже – властелин или владыка. Индусы алмаз знали и ценили, а тибетцы нет. Наверное, в горах находить или добывать его очень сложно. А потому слово санскритское ваджра перевели совсем поэтично – до или владыка камней. В наш язык слово это проникло в трех разных формах. От санскритского слова «ваджра» через тибетский письменный в виде «базр» у калмыков есть такое имя, через древний уйгурский в форме «ачир», «ваджра», «ваджир», «вчир», «очир». Это слово представлено и в калмыцком языке в виде имени «ачир» и в виде обозначения ритуального предмета «ваджра». Вдобавок к этим словам мы заимствовали и тибетское слово «дорджи», о котором говорилось ранее. Таким образом, те калмыки, которые носят имена Базар, Очир и Дорджи тески. ведь слова эти описывают одно и то же понятие. В завершение нужно добавить еще один интересный факт, который зафиксировал в 19 веке известный монголовед Алексей Матвеевич Позднеев. Калмыки, писал он, — именем Базар нарекают преимущественно мальчиков, а Очер девочек. Чтобы не быть голословным, приведу реальный пример. Профессор Калм ГУ Очер Джагаевна Мукаева и доктор философии Базар Александрович Бичеев. Хотя, разумеется, эти примеры сегодня больше исключения из зафиксированного Алексеем Матвеевичем Позднеевым правила, так как в Калмыкии современной много достойных парней с именем Ачир взять хотя бы Ачира Терботай. Лиджи или по-калмыцки Лиджи очень популярное калмыцкое имя. Причем как до революции, так и в наши дни. Носители имени Лиджи это писатель Лиджи Инджиев, популярный исполнитель Лиджи Горяев и многие-многие другие. Фамилия же производная от этого имени существует в Калмыкии в нескольких вариантах: Лиджиев, Лиджеев, Леджинов и Лиджаев. Однако очевидно, что эти фамилии производны именно от имени Лиджи. А что же оно значит? О том, как, кому и почему давалось это имя, подробно написал профессор Алексей Матвеевич позднее в книге «Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с отношением всего последнего к народу». В Монголии самый употребительный способ для определения имен новорожденных ⁇ есть исследование так называемых пяти гораков, на которые разделяют в буддийской астрологии все числа месяца. Каждый из гораков имеет свое собственное название, и это это название дается новорожденному, как его имя, сообразно тому гораку, в которой он родился. Гарак 4, 9, 14, 19 и 24, и 29 чисел называется Ли-Джи, Ли Канджо. Поэтому и человеку, родившемуся в, в одной из этих чисел, дается имя Ли-Джи. Числа эти считались, разумеется, по лунному, а не по солнечному календарю. Очевидно, что до революции калмыки поступали так же, как и монголы, Потому у нас и имен Лиджи очень много. Что же оно означает? Тибетское слово «ле» переводится как «действие, дело, карма», а «ки», читающиеся в некоторых тибетских диалектах «акджи», суффикс родительного падежа словом «кандо», который не входит в состав этого имени, это «дакиня», особое женское божество. То есть вышеперечисленные дни находились под покровительством Дакини кармы». В общем, все лиджи, рожденные до революции, родились под защитой дакини кармы. Слово «дакиня» отпало за ненадобностью. ну кто же будет мальчика называть дакини? а «леки», то есть «кармы» осталось. Таким образом, имя это означает «действие», «активность», «карма». Правда, в родительном падеже. Вот такое это интересное и необычное имя. Почему у калмыков нет имени Цицик? Сейчас, когда открыты границы, и мы свободно общаемся, ездим в Монголию и Китай, к нашим соотечественникам – монголам и айратам, мы, как правило, сравниваем их культуру со своей и находим, и это очевидно исходство и различие. Все-таки нас разделяет 400 лет. Как-то близкий друг спросил у меня о том, почему у калмыков нет имени Цейцик, которое есть как отдельно, так и в сочетаниях Сарна Цейцик, Алтун Цейцик, Цейцик. Красивые же и старинные имена, почему же их у нас нет? И мне стало интересно, результаты поисков причин этого странного явления нашей культуры увенчались успехом. Женщины во всем мире любят цветы, и наши айратские женщины тоже тому не исключение. А значит и имена со словом цейцик тоже всегда были. Ну и почему же у нас калмыковане исчезли? А это связано с запретом, <рек> который наложили наши предки ввиду очень серьезных оснований. На исторической родине айраты практически не болели оспой, а оспа по-калмыцки называется цейцик, потому что зажившие ее язвы напоминают цветы. Калмыки верили, что оспу вызывает демон, имя которого цейцик. Если крикнуть цейцик на ухо калмыку, то он может умереть от страха, так как это имя демона и произносить его нельзя. Этот факт описан в книге «Быт калмыков Ставропольской губернии» Якова Дубровой. Выходит, что произнесение слова цветцык связывалось с призыванием демона, приносящего оспу, а поэтому оно оказалось под запретом, как и имя. Кстати, многие калмыки-старики назвали и обычный цветок цветцке ⁇ зрачок. Хотя зрачок, как кажется, был так назван в связи со сходством его с цветком. Так и получилось, что сначала придумали название цветку ⁇ цветцык, потом по аналогии с ним назвали ⁇ зрачок ⁇ а потом и ⁇ оспу ⁇ А из-за оспы запретили слово ⁇ цветцык ⁇ а цветок стали называть словом зрачок, а имени такого у нас по этой причине нет до сих пор. Сегодня я расскажу вам об имени Дорджа, которое никаким боком не касается имени Дорджи. Среди калмыцких имен Дорджи имя весьма известное и распространенное. Об этом имени и его разных вариантах я как-то уже писал прежде. Сегодня хочу рассказать об имени, которое очень часто путают с Дорджи, о старинном имени Дорджа. Честно признаться, я и сам прежде думал, что Дорджа – это ошибка русских писарей, неверно записавших имя Дорджи. Однако, это было совсем не так. В современном калмыцком языке имени этого, как кажется, уже нет, но о том, что оно было, свидетельствует фамилии Доржинов и отчество Доржинович и Доржиновна. Такие фамилии имени и отчество, как правило, преобладают у калмыков-стариков из западных районов республики. Выходит, чаще его давали именно там. Однако по каким причинам это делали, понять пока сложно. Дарджа – имя, заимствованное нашими предками из тибетского языка, в котором оно звучит как «дарге». «Дар» в тибетском языке – это флаг, а «ге» – это распространение, развитие. Кстати, калмыцкое слово «дарцик» – флажок, имеющее этот же корень «дар», тоже тибетского происхождения. Слово это переводится как флаг распространения учения Будды, развития, процветания, пояснил мне Гелюнг Юнтен Ладой из центрального хурула. Почему же тибетское дарге превратилось у нас в дарджа? Все дело в том, что в тибетском языке письменность одна, а диалектов много. В классическом тибетском слово дарге будет считаться как дарге, а в амдосском диалекте, на котором читали калмыцкие гелюнги, дарджа. Тибетцы провинции Амдо до сих пор так читают и говорят, а через них и все монгольские народы тоже. Известным носителем имени Дарджа у калмыков был последний настоятель башантинского хурула Лама Луузунг Дарджа, георгиевские кавалеры донских казачьих полков Дарджа Буринов и Дарджа Каюкинов. Среди тувинцев исследователь тувинского быта Вячеслав Дарджа, Среди тибетцев 77-й настоятель тибетского монастыря Гаден Лама Цультим-Дарге. Откуда Намсыр? Из Шри-Ланки. С давних времен у калмыков есть имя Намсыр. Калмыцкое звучание его будет сыр. У калмыков оно бытует в трех вариантах. Намсыр, Намыс или Намса. По просьбе трех близких друзей, давно просивших разъяснить значение этого имени, публикую историю его происхождения. Имя Намсыр, Намыс или Намса имеет тибетское происхождение. Тибетцы называют так одно из божеств богатства Намтосе, от отчего у калмыков название этого божества Баин Намсыр. Намсыр, Намыс или Намса, как же тибетское Намтосе превратилось в эти калмыцкие варианты имен? Следуя санскритской традиции сокращать длинные названия, тибетцы сократили намтосе до слова намсе, читается оно намсе. Однако в разных диалектах тибетского языка это сокращение читается по-разному, намсрай, намсарай, намсай, именно от разного прочтения и появились эти разные варианты. А кто же тогда такой этот намтосе намсрай? На санскрите имя его звучит как вайшравана, то есть сын яснослышащего. А кто же тогда этот Яснослышащий? Согласно индийским преданиям, это был один из величайших мудрецов Древней Индии по имени Вишвараса, имя которого как раз и переводится – Яснослышащий. Мудрец этот был старшим братом Раваны, древнего мифического царя Шри-Ланки, о войне которого с индийским царем Рамой повествует древний эпос Рамаяна. Вот почему и получается, что калмыцкие намсыр, намысы намса, монгольская намсрай и сарай это тибетские эквиваленты санскритского Вайшраваны, который был сыном Вишварасы, старшего брата Раваны. Кстати, в завершении хотелось бы отметить, что древнеиндийский эпос Рамаяна из всех монгольских языков был переведен именно на айратский, о чем писал академик Циндин Динсурен в своей книге Рамаяна в Монголии. Вот так общая культура объединяет множество народов очень крепкими связями. Сегодня я расскажу вам, кто такие Онкор и Ончик. С приходом советской власти имена нашей дореволюционной правящей элиты были полностью преданы забвению, а сами их носители либо покинули родные степи, либо были уничтожены молохом нового государства. И лишь в последние несколько десятков лет мы снова обретаем забытых правителей нашего народа. Имя Зайсанга Богоцухоровского улуса Бегали Анкорова до недавнего времени было известно лишь узкому кругу специалистов, да и его потомкам, кои благодаря стойкости духа пережили жуткие времена советских репрессий. Имя эркетеновского Зайсанга Ончика известно еще более узкому кругу ученых и любителей калмыцкой старины. А ведь благодаря уму этих людей мы, калмыки, может быть, существуем сегодня. Не так давно, Ко мне обратился мой коллега Бадма Миняев с просьбой растолковать имя Зайсанга Анчика, а про Анкорова, предка Бегали Анкорова, я хотел давно написать и сам. В общем, это и есть причина появления настоящего материала о забытых нами именах выдающихся калмыцких правителей. Полагаю, что оба этих имени имеют тибетское происхождение. Документальных подтверждений, к сожалению, я пока не нашел, но то, что они... Не калмыцкие, это очевидно. Дело в том, что тибетское слово ванг, могущество, власть, сила, калмыки читали как онг. От этого первый корень в именах Анкор и ончик может восходить к тибетскому слову ванг. Так как тибетский язык слоговый, вторая часть обоих имен тоже будет корнями. Учитывая особенность калмыцкого прочтения тибетских слов, Анкор может восходить к тибетскому ванкур, то есть тантрическое посвящение. В результате огубления или по-научному лобилизации тибетская ванкур превратилась в онкур и затем в ванкор. А что касается имени Ончик, возможно, так наши предки прочитывали тибетское слово Ванчук властелин могущественный владыка. Замечу, что не только тибетские, но и похожие китайские слова монгольские народы прочитывали таким же образом. Например, титул кирятского ванхана. Мы прочитывали как «Онхан» или «Унхан». Вот и все, что касается двух этих имен. В Калмыкии есть род и одноименный поселок Докзмакин. Калмыкское Докзмахн. Как говорят ученые, люди Докзмакина принадлежали дербетовскому племени Туктун. Однако калмыки туктунами их не называют, а выделяют в особый, даже, скорее сказать, священный род. Это связано с древней легендой о том, как степной айратский витязь по имени Докзма пожертвовал жизнь ради спасения всего народа. После гибели героя людей его рода назвали Докзмакинами, то есть людьми Докзмы, освободили от всевозможных налогов, повинностей, обязательств, а на само имя наложили табу, дабы другие, менее достойные люди не запятнали честь святого калмыцкого героя. С тех пор в земле айратов перестало звучать имя Докзма, остался лишь его род, хранящий память о славных днях войны с манчжурами и древнем Батыре, отдавшем ради нас жизнь. Думаю, что мы, потомки спасенных Дагзмой, обязаны знать хотя бы значение его имени. Говорят, что Дагзма – имя тибетское, однако память калмыцкого народа не сохранила его оригинального звучания. Что же значит Дагзма? Оказывается, это сильное искажение тибетского имени Дагдзинма, которое, в свою очередь, восходит к санскритскому имени Яшодара, Яшодара имя жены Сидарти Гаутамы впоследствии ставшим Будды Шакьямуни. Наверное, то, что Яшодара не препятствовала уходу Гуатамы в отшельнике великий подвиг женщины, добровольно отпустившей мужа ради великой цели. Это первый подвиг первой догзмы Яшодары. А второй, когда уже не индийская царица, а иратский герой без раздумий отдал жизни ради своего народа, чтобы он мог жить и практиковать учение Будды. Имя Дагдзма, Дагдзинма, Яшходара, переводящееся как «держащая славу», калмыц, по-калмыцки это будет звучать как «алдрберекче». Так что оба славных носителя этого имени, как в Индии, так и в Джунгарии, не могли не поступить так, как поступили. Вот такая история. Из современных носителей этого имени я нашел лишь одну женщину. Дагзинма, заведующая кафедры философии и религиоведения Монгольского государственного университета. Отдельно хочу поблагодарить Бендю Митруева за подсказку санскритского эквивалента имени. Дагзинма. Сегодня я расскажу вам об имени Серебджаб. Имя Сербиджаб или Серебджаб большинству калмыков известно благодаря княжеской семье Тюменей. После гибели Джунгарского ханства, хойский найон деджит из племени Икаминган. С женой и немногочисленной свитой, спасаясь от смуты, ушел в Россию. Сам Диджит не добрался до Волжских берегов, он умер от оспы еще в Сибири. Жена его, Эльзя Оршх, с малолетним сыном по имени Тюминджирглынг, именно от него пошла фамилия Тюмени, прибыла на Волгу. Там Эльзя Уршх вышла замуж за хашутского наёна Замьяна. Сын ее стал наследником хашутовского улуса, а три его сына, Серебджа, Батурубаши и Циренарбу Тюмени, стали одними из самых известных калмыков Российской империи. Батру Баши и Цирен Нарбу имена более-менее понятны, а вот значение имени серебджаб вызывает только одни вопросы. И это очевидно, ведь в русской и современной калмыцкой литературе имя Найона сильно искажено. Работая с архивными документами и материалами князей Тюменей, я однажды увидел личную подпись Найона Сереб на тудобичик, и смысл его имени сразу стал понятен. В нескольких документах князь подписался как Сер-От-Джаб, а это тибетское имя. Сэр на тибетском значит «золото». От – свет, а джаб – защита. Примерно имя князя можно перевести как «защищенный сутрой золотого света». Имя это совсем не случайно, ведь сутра золотого света еще с 16 века является особым священным текстом, кармически данным монгольским народом. Наверное, эта защита и спасла князя Тюмени от гибели во время войны 1812 года с Наполеоном Бонапартом. А в народе Найона уважительно называли джу что, на мой взгляд, есть своеобразное сокращение калмыцкой части имени джаб. Хорошо было бы, если бы мы вместо странных современных имен возродили свои славные героические, гордиться которыми мы имеем все самое полное право. Сегодня я расскажу о том, какое имя защищает или спасает от демонов. В давние времена дети умирали очень часто. Отсутствие медицины и гигиены было главными причинами детской смертности. Конечно, никто не думал, что грязные руки или неправильный уход за малышом может обернуться трагедией. В основном винили злых духов, которые охотились за неокрепшими детскими жизнями. Чтобы ввести их в заблуждение, детям давались, на современный взгляд, весьма забавные имена. Мы своих детей такими уже не называем. Така, ноха, гаха, басн и многими другими. В некоторых случаях детей нарекали тибетскими именами, считая, что священный тибетский язык защитит от нападок нечисти э, или нечистой силы и даст малышу вырасти. Иногда имена эти не встречались в тибетском языке, а были сочетаниями, призванными оградить от болезней и нечисти, как, например, в случае с надмидом-надбитом. Одним из таких широко распространенных в прежние времена имен было тибетское сочетание ситар, освобождающий от э, злых духов в монгольском, и, соответственно, в калмыцком прочтении оно превратилось в сериатр или в калмыцком сериатр. А раньше мне думалось, что имя это происходит от калмыцкого Вилка. В Калмыкии самым известным его носителем был поэт Сириатир Бадмаев, бадмин сериатр, если на калмыцкий, на чьи стихи написана песня Заливрлгун. А в Монголии живет легендарный борец, бронзовый призер Олимпийских игр. Вот такое это интересное имя, защищающее, оберегающее калмыков от демонов. Сегодня я постараюсь рассказать вам о тесках Цибека. Несколько десятков лет назад имя Цибек было весьма популярным у монголо-язычных народов и в том числе у калмыков. Сегодня свидетельствами этого могут служить фамилии Цибеков, Цибиков, Цивгеев и редкие имена Цибек, Цибик. Например, художник и поэт Цибек Адучиев, заслуженный деятель Искусство в России, Анатолий Цибеков и многие другие. Но что же это за имя? Калмыцкое ли оно? Откуда оно взялось? И что означает? Оказывается, это имя взято нами из тибетского языка. Цепак, сокращение от тибетского цепагмед или э, которое переводится как «невообразимая жизнь», является эквивалентом санскритского имени божества долгой жизни Амитайус. Конечно, именем Амитайус у нас никого не называют. Но в санскрите имя Метаюсь сокращается до Аюши, а этот сокращенный вариант бытует у нас в качестве имени, чему подтверждением являются фамилии Аюшов, Аюшев, Аюшеев, а также имен Аюш и Аюши. Однако есть еще одно имя, происхождение которого ошибочно выводят из слова Аю-медведь. Это имя Аюка. Наверное, оно самое известное из приведенного списка. Дело в том, что в своих письмах легендарный калмыцкий хан подписывается буквами тудобичик, которые классически должны прочитываться как аюши, но русские толмачи, наверное, не знающие калмыцкого алфавита, для санскритских слов прочли его как аюки, от чего это имя в русских источниках и исказилось. Так, и, так как имя аюши, Аюш, аюка являются санскритскими эквивалентами тибетского цепак или цепагме, соответственно, люди, их носящие, тезки тех, кто носит имя Цибек. Вот такая интересная история имен-синонимов есть в нашем языке. Знаю, что есть люди, которые захотят оспорить происхождение имени Аюка? Отвечу сразу. С не знающими Тудо Бичик и не читавшими оригиналы писем Аюки Хана спорить вообще не буду. Сегодня я постараюсь рассказать, как зовут Лавгу по-калмыцки. Калмыцкое имя Лавга заимствовано из тибетского языка, в котором оно звучит как Хагва. В тибетском языке это название планеты Меркурий, которая покровительствует среде, как дню недели. Наверное, в старину это имя давалось тем, кто родился в среду. Ну, а о том уже сказать сложно, так как э, сведения, э, сведений этих у меня лично нет. В монгольском языке дни недели называют по-тибетски дава – понедельник, мягмар – вторник, флагва – среда, в четверг, басан – пятница, биамба суббота, ньям воскресенье. Эти же дни недели на калмыцки были частично переведены и звучат так – сарынг мигмыр и люмджи. Пюрвя, басынг, БМВ и нарн. Действительно, тибетское слово "хагба" на калмыцкий переводится как улюмджи, а поэтому по-калмыцки лавгу будут звать именно Юлюмджи. Кстати, в связи с этим будет уместно упомянуть и еще один небезынтересный факт. Люди с фамилией Илюмжинов и в теске Улюмджи переводится на русский как более или превосходный. В классическом Тудобичик современное калмыцкое слово Илюмджи будет писаться как Илюмджи. Таким образом, фиксация письменной версии или ранняя фиксация этого слова стала фамилией Илюмжинов, а более поздняя устная «Улюмджиев». А если среди наших зрителей есть фамилии Лавгаев, то Илюмжинов и «Улюмджиев» будут ему тесками, так как три этих слова Синонимы. Среди известных имен Лавга, Улюмджи и Илюмджи можно назвать Лавгу Дельдинова, предполагаемого отца Лавра Георгиевича Корнилова, одного из основоположников калмыцкого здравоохранения, врача Улюмджи Душана и предка первого президента Калмыкии Кирсана Илюмджинова. Сегодня я хочу рассказать вам о том, кто же является в Калмыкии теской Далайламы. ламы Далай -лама это не имя собственное, а титул, дарованный тибетскому иерарху монгольским Алтан-ханом в 1578 году. Согласно древней хронике, Алтан-хан пригласил к себе Далайламу ламу III и во время церемонии приветствия поднес золотую печать со словами «Печать Ваджрадары Далайламы, ламы Да будет победа!». Так тибетский иерарх впервые получил этот титул. С тех пор Далайламу не только монгольские народы, но и сами тибетцы почтительно называют Далайламой, разумеется, у калмыков нет имени Далай-лама, слишком свят этот титул у нашего народа. Но имя Далай много лет назад было весьма популярно у нас. Примеры того имена исторических лиц. Например, дербетовский владелец Далай-батыр, монгольский академик Че и другие. Нынешнего Далай-ламу мир знает по имени Тензинь Гьяццо. В этом имени Тен имеет значение учение Будды, а «дзин» или Зин – держатель. Гьяццо с тибетского переводится как океан. Об имени Гьяццо мы еще расскажем через время, а сегодня рассказ про тензина. Его тезок у калмыков и других монгольских народов немало. В старину калмыки читали слово «тэн» со своеобразным калмыцким акцентом «дан» или э, «дан». Дзин же у нас превратилась в «зан». Таким образом, все данзаны, какие есть в монголоязычном мире, Тески Далай-Ламы XIV. Среди известных донзанов можно назвать калмыцкого князя Донзана Тудутова, ламу бурятского Донзана Нарбоева и монгольского революционера Солейн Донзана. Вот такое это имя Донзан Тензин. Дорогие друзья, в год благодарности его святейшеству Далай-Ламы XIV